В период распродаж часто приходится слышать, что скидки это развод и лохотрон. Маркетологи хотят заманить, то есть это что-то нечестное. Вот давайте с этим разберемся, посмотрим на виды скидок и когда и каким предложениям можно все-таки доверять. Я всех приветствую и об этом всем подробно далее. Обычно сезонами распродаж считается вот предновогодний период, черная пятница, то есть перед самым новым годом. И об этих периодах мы, как правило, знаем заранее. Поэтому сразу самый первый и самый банальный совет. Если вы хотите что-то купить со скидкой, логично, нужно зафиксировать цены до наступления сезона распродаж. Причем зафиксировать желательно в нескольких магазинах. И потом просто сравнить. И вам сразу, путем несложных арифметических действий, Будет понятно, это реальная скидка или это псевдоскидка, то есть просто так написали минус 70 процентов и все. Никакому маркетологу при таком подходе вас обмануть не получится. Это самый банальный, но самый действенный совет. Или, по крайней мере, если цена не была зафиксирована, то до того как, то нужно поискать цену на этот продукт в других магазинах. Даже если вы находитесь в физическом магазине, у всех сейчас есть смартфон, доступ в интернет, то есть. Нужно просто сделать такое небольшое исследование. Если в других интернет-магазинах цены такие же, то тогда все понятно, ни о каких скидках здесь речь не идет. Теперь еще некоторые манипуляции, к которым могут прибегать. Например, может быть общая фраза ⁇ Скидки до 80% ⁇ Но это могут быть скидки на какую-то мелочевку, либо на одну или две единицы товара. А все остальное продается по реальным ценам. И это делается для того, чтобы заманить вас в магазин. Хоть в обычный магазин, хоть в интернет-магазин, чтобы вы начали что-то смотреть. И таким образом есть шанс, что вы что-то купите. Есть еще такой тип скидок. Оптовые скидки, например, три по цене одного. Такой тип скидок часто бывает в сезоны распродаж. С ним нужно быть очень осторожным, сразу задать, задать себе вопрос, а с чего бы эта компания решила продавать по такой цене? Очень часто так продают, допустим, косметику, например, крем, и там может быть манипуляция сроком годности. То есть он уже заканчивается, и вы, если вы купите, вы просто не успеете использовать все единицы продукта. Только если не подарите, допустим, кому-то. Соответственно, компании нужно избавиться от таких продуктов, в которых заканчивается срок годности, поэтому при, по такой цене, вот три по цене одного, так продавать это очень хороший ход. Я думаю, что идея тут понятна. Дальше, скидки на инфопродукты, онлайн-обучение, это сегодня очень популярная тема. Допустим, предлагается 20 каких-то марафонов по выгодной цене. Здесь нужно вспомнить, что потребление информации это забирает время. А вы точно успеете их посмотреть? Есть смысл покупать вот все 20? Может лучше купить что-то одно по нормальной цене, это будет намного выгоднее. Особенно нужно быть внимательным, если по выгодной цене дают только доступ к марафонам на какое-то время. Опять же, а вы успеете за это время все посмотреть? Инфоперегруз это сегодня очень большая проблема. И с этим нужно быть очень осторожным. Еще в инфопродуктах тоже может быть манипуляция со сроком годности. Вам дают 20 марафонов или каких-то курсов, но какие-то из них были 2-3 года назад. Информация сегодня очень быстро устаревает. И эти инфопродукты могут быть уже неактуальными. Но их включают в пакет, чтобы продукт вот этот выглядел более выгодно и привлекательно. Еще очень важно понимать, что есть так называемые статусные магазины, в которых продаются как правило только брендовые вещи. Например, это может быть бутик в центре города, в элитных районах. В таких магазинах все дорого и даже со скидкой это все равно будет дорого. К этому нужно относиться с пониманием. Это высокая цена аренды, высокое содержание магазина. И вообще у такого магазина, у него своя специфическая целевая аудитория. Могут быть исключения, когда магазину, допустим, нужно как-то по какой-то причине быстро распродать все, что есть. Да, такое бывает, но в целом от статусных магазинов не нужно ждать, что там будет что-то дешево, даже если это со скидкой. Это такой тип магазинов. Во всех акциях в период вот этой продажной лихорадки будет использоваться FOMO эффект. ФОМА от английского Fair of Missing Out. Это навязчивая боязнь пропустить что-то интересное, какую-то хорошую возможность. Это игра на страхе. ФОМА очень активно используется, особенно в онлайн-торговле. Как это может выглядеть? Используется срочность, остаток на складе. Осталось только 10 единиц. Жми скорее и ни в коем случае не думай, ничего не анализируй. Акция действует только до завтра, Вот ставятся таймеры, которые действуют очень на нервы, поспешите, а то времени мало, выгодные цены скоро закончатся и так далее. эффект проявляется и тогда, когда у нас несколько вариантов, например, несколько продуктов, и мы не знаем, что выбрать. И тут дискомфорт, мы понимаем, что разрываться мы тоже не можем, бюджет, допустим, есть на что-то одно, пытаемся определиться, какой вариант лучше, что выгоднее, это все то же самое. Чувство страха и тревоги лишает нас возможности мыслить ясно и непредвзято. Мы не способны критично оценивать информацию. Вот когда напряжены, когда волнуемся, и на это и рассчитывают, что вы не успели опомниться и совершили действие, то есть покупку. Но за всеми такими акциями, рекламными кампаниями могут скрываться и хорошие предложения с реальными скидками. То есть главное все-таки взять паузу и подумать, мне реально это нужно, действительно ли здесь выгодная цена. То есть я не имею в виду, что вот все такие предложения, их однозначно нужно игнорировать, потому что это обман. Кстати, сегодня уже появился такой термин как JOMO, Joy of Missing Out. То есть радость от упущенных возможностей, когда мы испытываем удовольствие от того, что освободили себя от активности, от информационной нагрузки и просто вот получаем удовольствие от простых обыденных вещей. Короче, это про то, что всего не скупить и всего на свете не успеть. Чтобы резюмировать, несколько советов. Что можно делать? Ну, как я уже говорила в начале, сверять цены на товары, которые представляют интерес. В идеале фиксировать цены до сезона распродаж или отслеживать, вот, как они меняются в разные периоды времени. Тогда понятно, где и когда реальный скид. И еще совет. Перед сезоном распродаж можно составить список интересных продуктов или товаров, которые представляют интерес или могут быть в принципе интересны. И для себя определить, что все остальное для меня интереса не представляет. И если вдруг вы обратили внимание на то, чего нет в этом списке, для вас это просто сигнал, что нужно остановиться и подумать. Это ни в коем случае не должна быть импульсная покупка, особенно если это что-то дорогое. И вы не покупаете сразу один делаете паузу, именно паузу, чтобы подумать, не поддаваться вот этому фома-эффекту, а остановиться и мыслить здраво. Тогда никакие уловки и манипуляции, они на вас не подействуют. Вот если их отлавливать, очень намного проще этому противостоять. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезна и интересной. Возможно, у вас есть какие-то свои примеры вот, развода, фальшивых скидок. Тоже об этом напишите. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!